Обратился в юридическую компанию «Опора» с целью банкротства, были долги по кредитам, к сожалению, не смог выплачивать, накопился огромный долг, когда обратился, сразу же проконсультировали полностью э, рассказали, как, что будет проходить, достаточно подробно, все понятно, э, какие сроки. Да, это длительный процесс, да, к сожалению, много нужно документов, ну понятно дело, что это непростой процесс, э, но на всем пути подсказывали, звонили, писали, говорили, куда что делать, э, все достаточно легко, просто, э, в общем, Реально опора, <смех> можно так сказать. А, поэтому, если есть, да, то рекомендую. А, определение на руках. Я теперь банкрот. Большое спасибо. Помогли. А, очень рад.